Все, что помнят, будет вечно, и любовь моя беспечно скружит голову, как крепкий алкоголь. Растворяясь временами, мы в запорах и устали, спотыкаемся, но все еще встаем. Солнце спрячется за тучи Станет грустно, но ты лучше Обними меня, скажи, что все пройдет Очень сильные, но все же Прячем глубоко под кожей То, что тронув, может больно ранить нас Задаем себе вопросы, ищем смысл, а может, проще будет рухнуть в этот тому с головой. Я хочу, чтоб ты услышал эту песню, если трудно подружиться самому собой.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 От советов и упреков жизни изношена, истерта. Все рассыпалась на сотни глупых фраз. Мы так любим, чтобы сложно нам давалось то, что просто. Может, хватит мучить сердце на пока? Солнце спрячется за тучи, станет грустно, но ты лучше, обними меня. Очень сильный я, но все же прячем глубже.